Меня некоторые спрашивают, «Макс, вот ты переехал в Грузию, как все, что ж ты, как все, не участвуешь в протестных акциях? Вот этих, когда все сообщество иммигрантов из России по всему миру продолжает требовать свободы Навальному, продолжает выходить за свободу другим политзаключенным, продолжает пытаться участвовать в жизни России. Я в этом не участвую, потому что не вижу смысла. На мой взгляд, это попытка повторить форму хорошей акции, не принеся ее суть, потому что сюда невозможно принести ее суть. Одиночный пикет или массовый пикет на эту тему может иметь смысл в России, но не может иметь смысл вне России. Я не хочу участвовать в фальшивом пикете. Мое мнение, которое я сегодня выскажу, может довольно быстро измениться, но вот прямо сейчас, на сегодняшний день, я вижу некоторые аргументы против этих акций, которые хочу сейчас обговорить. Есть такой старый вечный спор среди одиночных пикетчиков. Что важнее, стоять ради общения с прохожими или стоять ради хорошей фоточки? Оффлайн или онлайн? Конечно, лучше, когда это удается совместить. Когда ты и удачно пообщался с прохожими, рассказал что-то важное, и твоя фоточка тоже хорошо сработала, разошлась по интернетам. Но если между этими аудиториями возникает какое-то э, противоречие, если ты э, сделаешь плакат одним способом, и он будет э, непонятен прохожим, а сделаешь э, для прохожих, он будет неинтересен в Твиттере, то э, кому отдать предпочтение? Я лично придерживался всегда мнения, что нужно отдать предпочтение офлайну. Я всегда общался с прохожими. Пикеты, которыми я горжусь, это те, на которые отреагировало много людей. Иногда это прям видно на фотографиях, что вокруг собралась толпа, и все обсуждают. И я с ними одновременно разговариваю. Иногда это не видно, потому что это было просто там, несколько последовательных разговоров. Каждый из них хороший, но на фотографии всегда какой-то один человек рядом. А бывает, что плакат интересный сам по себе, я горжусь какой-то такой изобретательностью, но прохожим он не зашел. Вот это в свое время был просто провал. Для меня это что-то такое на грани монстрации. Интересная задумка в контексте того, а какими могут быть пикеты, интересный какой-то поиск творческого метода, но э, функцию пикета э, он не выполнил. Вам может нравиться это в виде фотографии, но людям на улице не очень понравилось это в качестве пикета. А для меня это главный критерий. А теперь давайте посмотрим вот на эту фотографию. Это акция в Тбилиси, приуроченная к 17 января, к возвращению Навального в Россию год назад. Люди здесь за свободу Навальному, за свободу другим политзаключенным, против Путина вообще. Как думаете, они стояли ради общения с прохожими? Вот прям вышли русские рассказать грузинам, какой Путин плохой. Я не хочу даже всерьез рассматривать эту версию. Понятно, что они стоят ради фоточки. Ради участия в этой подборке фотографий о том, что русские по всему миру вышли поддержать Навального и других политзаключенных. Они уехали, но продолжают участвовать своими высказываниями в политической жизни страны. То есть, конечный продукт этой акции, вот, мы его видим. Вот этот набор пикселей. На нем действительно есть лозунги «Путин хуйло», «Свободу Навальному», «Свободу Чанышевой». Это все правильные лозунги, я с ними согласен. Вот тебе пруф. Но ради чего обрамлять правильный месседж в плакат, обрамленный в человека, обрамленный в улицу, обрамленный в Грузию? Зачем распространять эту фотку, когда можно распространять сам месседж? Давайте снимать видео, давайте использовать еще какую-то интернет-агитацию, чтобы доносить наш месседж. Это фотка. Это неправильная не форма, это форма, описывающая возможную форму, которая могла бы что-то донести. Это как какая-то книжка про писателя или кино про режиссера. Вы можете сказать, что действительно это такая мета-агитация, агитация для агитаторов. То есть люди пытаются своим примером показать, что э, можно стоять в пикете, чтобы и в России тоже стояли в пикете. Это понятное мне желание, тут есть некоторая аналогия с этой моей футболкой. Я когда еще был в России, все прошлое лето ходил по улице в этой футболке. Я не думаю, что она изменила чье-то мнение, если кто-то был против Навального, не думаю, что он посмотрел на мою футболку и стал за Навального. Но я думаю, что те, у кого уже была адекватная позиция, могли посмотреть на мою футболку и подумать, ха, свое мнение можно высказывать, может и я буду свое мнение высказывать. То есть это тоже была такая мета-агитация, когда важен не месседж, а форма месседжа. Сам факт агитации являлся агитацией. Если бы у меня до сих пор оставались силы жить в России, я бы сейчас ходил с такой надписью. И не мне, конечно, оценивать чужие риски, но если вы считаете себя возможным, попробуйте тоже ходить в такой футболке. Мне кажется, что мы можем сделать, чтобы несколько людей вокруг что уже оказались на полфлажка ближе к тому, чтобы выражать свое мнение. Делайте себе такую футболку, хотя бы одноразовую, некрасивую, просто маркером напишите. Для конкретно этого месседжа форма важнее, чем сам месседж. Потому что все и так знают, что существует такой лозунг «Свободу Навальному». Но если они приглядятся и увидят, что ваша надпись самодельная, то они узнают, что... Это не просто какой-то стоковый лозунг, который достаточно близок к вам, и вы его на Они узнают, что это стопроцентно ваш лозунг Потому что вы могли написать что угодно Если бы я хотел написать поаккуратнее там вставальный тюрьме, я бы так и написал Но я написал именно свободу Навального Я показал, что это именно мое мнение, что я его выражаю И хочется верить, что кто-то стал на полшашка ближе к тому, чтобы выражать свое, Потому что увидел, что это мнение выражать можно. Но в Грузии этой целевой аудитории нет. Нет на улице россиянина, ради которого я хочу в офлайне показать, что можно выражать свое мнение, чтобы он выражал свое. А если мы говорим о фотках, то через фотку я не смогу подать пример. Ведь на фотке будет видно, что я ношу футболку в Грузии. А надо носить футболку в России, и прохожий просто поймет, ну я не могу носить футболку в Грузии. Мне, если честно, кажется, что даже в этом видео на 15 зрителей моя футболка выполняет лучшую агитацию, чем где-либо в Грузии за пределами моей квартиры. Но, Макс, ты же вроде никогда не возражал, чтобы тебя фотографировали. Ты когда стоял в пикете, тебя фотографировали товарищи и выкладывали в социальные сети. И тебя фотографировали прохожие и выносили эти фотки черт знает куда. И когда ты ходил в этой футболке и попадал на чьи-то кадры, ты всегда радовался. Что теперь не так? А не так то, что это будет фейк. В России фотография отображала реальность. Вот действительно был такой Макс, который стоял на этой улице и разговаривал с прохожими на эту тему. Это документальная фотка. Это постановочная фотка. Такого пикета не было. Это как кино, снятое с настоящими актерами на настоящей локации. Да, люди в этой одежде были в этом месте и делали эти действия, но они отыгрывали выдуманную сцену. На самом деле этого не происходило. Это постановочная фотография. Люди на этой фотографии не в качестве пикетчиков, а в качестве фотомоделей. Фотография использует отсылку к акции, которая могла бы состояться но которая по факту не состоялась и да и не может она состояться в Грузии. Потому что российский пикетчик должен общаться с российскими прохожими. Я считаю, что именно должен. Это неотъемлемая часть формата, иначе это что-то другое. Да, это позирование с плакатом на фоне Грузии. Как будто бы российский пикетчик провел российский пикет в Грузии. Но если вы нарядитесь в Путина на улице Грузии, это не значит, что вы тут не знаю, проводите международные переговоры. Так же, как если вы нарядитесь пикетчика, это не значит, что вы тут проводите пикет. При всем моем уважении, при всем моем понимании желания э, воспроизводить то, что ты делал в России, давайте не воспроизводить признаки, если не можем воспроизвести суть. И не делайте вид, что мы тут можем воспроизвести суть. Мне очень грустно без той активности, которую, которую я занимался в России. Но я понимаю, что тут я не могу заниматься этой активностью. Тут просто нет такой опции. Может быть, я найду для себя какие-то другие опции, но опции проводить российский одиночный пикет на российскую тематику с российскими прохожими здесь просто нет. Я, получается, совместил это видео с небольшой агитацией за ношение футболок. Будет приятно, если я кому-то хоть так пригожусь. Если вы стеснялись начать носить футболки без повода, то сейчас у Навального будет новый суд, ему вынут новый приговор. Это снова как бы в повестке, поэтому вот вам повод, начинайте сейчас. Потому что, как ни парадоксально, в Грузии мне никто эту футболку носить вообще никак не запрещает. Но я по факту этого делать не могу, в этом нет смысла. Вы в России хоть и с небольшими рисками, но можете. Удачи вам. Россия будет свободной.